Коллеги, всех приветствую! Давно с вами не виделись, наверное, с Мексики. Пришел провести обзор рынка, во-первых, чтобы отвлечься, сконцентрироваться на работе, и это раз, а во-вторых, многие просили провести, потому что до сих пор находится либо в позициях, либо деньги не стали выводить из Америки, и, соответственно, необходимо торговать. Что ж, давайте начинать. Сегодня у нас обзор будет лайтовый. Я разберу S&P 500, NASDAQ, также мы с вами обсудим нефть и газ. Валюты мы с вами обсудим либо в следующий раз, либо я сделаю скриншоты и объясню, какие области наиболее интересны для покупок и для продаж, и с какими целями. Также напоминаю про то, что на этой неделе мы возобновляем в закрытом канале подачу торговых рекомендаций. По криптовалютам их порядка 30 штук поэтому не пропустите ссылка есть в описании под этим видео что хочу сказать в принципе аудио чат мы уже проводили и я высказал свою позицию чтобы не было недопонимания у меня огромное количество студентов в украине у меня большое количество коллег знакомых а, наверное, нет, я не понимаю, как им сейчас тяжело, и честно скажу, не хочу понимать, и на самом деле я не хочу, чтобы хоть кто-то на земле понимал. Объективно, кто-то называет народы братскими, кто-то называет народы уже не братскими. Тут, опять же, у каждого своя правда, тоже в политику лезть не буду. Единственное, что скажу, что... Простой народ, мы с вами, от этого ничего не выиграют, скорее всего, все проиграют, поэтому, безусловно, огромное количество эмоций есть у людей, которые есть желание выплеснуть, идет тотальная ложь с обоих сторон, накачка негативными эмоциями, и здесь все максимально просто, только вы решаете, что вы готовы позволить в, свой, в свою голову пустить, а что нет, поэтому безусловно можно подойти с позиции может быть не все это поймут но тем не менее есть позиция ребенка когда вот сволочь как все несправедливо опять же я надеюсь вы понимаете с какой точки зрения я это говорю да можно жаловаться либо можно есть от вас это зависит взять в руки своей жизни и соответственно сделать то что вы можете сделать а именно зарабатывать потому что вы трейдеры если вы смотрите мой канал, если вы следите со мной в социальных сетях, поэтому ну, я, я делаю такой вывод. Вы трейдеры, вы пришли на рынок, чтобы зарабатывать деньги. Потому что именно деньгами вы можете помочь и себе, и своим близким, и своим родным. А больше на эту тему я не обсуждаю. И, соответственно, начинаем наш обзор. Итак, S&P 500. Ближайший локальный минимум у нас был 24, 24 февраля включаем обратно чтобы график было видно да вот локальным был минимум 24 февраля вот он и соответственно скелет движения цены выглядит следующим образом а именно то есть сейчас цена находится в консолидации да, то есть в так называемом флейте откуда она куда она выйдет сложно сказать но я думаю s&p 500 все-таки будет поддерживать и он будет расти поэтому на что бы я обратил внимание первое Вчера у нас были достаточно большие продажи по рынку, а это говорит о том, что затаировались лимитными радерами в лонг. Причем цена существенно не двинулась, соответственно сдерживают, то есть не даются не упасть, соответственно будут набирать позиции и в конечном итоге будет выстрел. На текущий момент 4340 является областью сопротивления, можно посмотреть, как среагируется цена на 4,300, допуская, что реакция может быть, но мое мнение, либо цена не дойдет, либо уйдет намного ниже, то есть к нижней границе диапазона, а именно примерно вот сюда, то есть в район 4,280-4,270. Тем не менее, если хотите понять, как смыслит, мыслит Толпа имеет смысл натянуть фибоначчи и соответственно 4310 у нас примерно 50%. То есть теоретически отработать может, но достаточно рискованно. Поэтому стоит посмотреть. Лично я бы рассчитывал на другое движение, а именно когда цена сможет закрепиться выше, дойти хотя бы до уровня 4368, то отсюда уже имеет смысл искать покупки, а именно о 4.340 с ретеста, то есть как минимум, да, то есть взять 4.390, а может быть и выше. На текущий момент достаточно жестко защищая 4.440, уже было раз, два, три теста, с четвертого раза могут и пробить. Такой подход является наиболее безопасным, поэтому на текущий момент я бы рекомендовал бы на 4.340 обратить свое внимание. Но опять же, лучше это сделать безопасно. По поводу покупок от 4.305, наверное, я бы не, не стал лезть слишком много рисков, оно того не стоит Если мы покупаем от уровня 4.340, то цель, во-первых, 4.368, это раз Вторая цель, давайте не будем жадничать, в районе 4.390, то есть, чтобы было вам видно Это 4.368 примерно здесь раз, и 4.390, это вот здесь два Это что касается цели Глобальная S&P 500, чтобы было понятно, пузырь издувает, поэтому этот лонг максимально локальный. Теоретически могут попробовать увести выше к уровню 4,460, либо 4,4505, но будем посмотреть. Лично я сейчас за максимально короткие а, позиции здесь сейчас. Что касается NASDAQ, также не вижу. Особый, то есть сейчас также во флете но здесь цена может ходить пониже здесь наиболее интересный уровень 13680 отчасти это напоминает фикс префикс но уже тест был но возможно будет второй тест здесь у нас также был кластерный объем под сфлета поэтому вполне допускаю что может быть плюс да то есть у нас да, американский рынок открылся гэпом у нас было существенное падение в моменте его полностью выкупили поэтому возможно его повторно протестирует поэтому я бы искал покупки не раньше чем здесь цели грандиозные брать не будем первая цель это у нас 4 14200 вторая цель 14600 если эту цель мы можем до нее дойти уже завтра то здесь уже придется подождать повезет на этой неделе, но, скорее всего, все-таки придется ждать следующий. Это что касается индекса. Теперь нефть. Здесь, мягко говоря, все пальцем в небо, потому что в Атасе даже на недельных графиках раньше, чем 2014 год ничего нету, поэтому уже здесь, именно на данных исторических котировках, уже на хаях, то есть нужно смотреть, допустим, тот же трейдинг, чтобы примерно понять, что, как, зачем там может быть. Uh, ну, кстати, давайте и посмотрим. Давайте откроем трейдинг и посмотрим, что там есть хорошего. Так, крипто нас пока не интересует. И CL, и недельный график. Соответственно, uh, мы находимся вот здесь. уже выше то есть основной у нас под находился в районе 98 долларов за баррель мы его смогли преодолеть и сейчас летим наверх за всю историю человечества максимум был в районе 100 сколько там было 147 где-то в районе 147 долларов, и есть шанс, что мы в ближайшее время его достигнем. Поэтому я крайне не рекомендую искать даже в моменте спекулятивной идеи против нефти, да, то есть и заходить в короткую продавать, это может вам дорого стоить, поэтому не стоит. Что касается покупок, ближайший плюс-минус, но она не очень сильная, область поддержки это 104 доллара, 15 центов оттуда вот из этой области начиная даже со 104 50 можно попробовать купить то есть если будет такая коррекция то вполне данный подход оправдан чтобы было понятно как смотрит толпа толпа у нас смотрит на коррекцию в район 101 доллара то есть от 103 до 102 101 но сомневаюсь то есть, сейчас рынок мягко выражаясь находится под давлением и, соответственно, инвесторы закладывают все возможные риски. Так что на текущий момент коротких позиций глобальной я бы не ожидал. Что касается нефти. Лично я бы смотрел в уровень 104 доллара и отсюда искать покупки. Даже если они будут вот такие, то это уже 450-500 пунктов. Это более чем достаточно. То есть даже если вот так, то вполне про продажи я не говорю, то есть именно, то есть цена без вас ходит, и здесь вы подбираете. Что касается возможного вот такого движения, также оставляю такую возможность, но она маловероятна. Если же мы дойдем до 101 доллара, и здесь мы наберем достаточное количество необходимого топлива, то, соответственно, мы улетим на обновление исторических хаев. Но я не вижу, чтобы было какое-то сопротивление. То есть, да, временно пытаются установить, да, сдерживают, выкинули огромное количество баррелей нефти на рынок, но это на текущий момент не помогает. Так что 118-122 доллара вполне можем увидеть. И давайте обсудим напоследок газа А где он у меня? Вот он. Что касается газа, а, это у нас газ американский, с европейским никак не связан. Что мы здесь видим? Как, Какой-то принципиальной паники нет. То есть все достаточно торгуется спокойно. Опять же, насколько это возможно по отношению к газу. 300 пунктов за, за день это легко и просто. Что сейчас? То есть мы видим. Вот при, примерно вот такое вот пилообразное движение в пределах определенного диапазона. Вот, плюс, давайте посмотрим по фиби как смотрит толпа. Опять же, по поводу инструмента Fibonacci. Это достаточно такой простецкий торговый инструмент, точнее инструмент анализа, который... Особо не требует наличия компетенций. Огромное количество трейдеров его используют. Соответственно, вы должны понимать, что если вам инструмент говорит, что уровень районе 50% допустим, то есть он может туда сходить вот, и видит это вся толпа, они будут отсюда покупать, их будут загибать в против позу и сношать. Поэтому будьте аккуратны. Что мы с вами видим? Первое. У нас здесь находится в этой области 50%. Дальше у нас здесь находится основной объем вот этого всего движения. Дальше у нас месячный под с раз, у нас месячный под с февраля. Он находится 2, и все это по цене 4 доллара 551. Соответственно, наиболее вероятное движение, опять же, почему? То есть мы сходили наверх, то есть здесь у нас было огромное количество продаж, их вынесли. Опять же, возможно, не всех, но смотрим, да, то есть цены явно останавливают вот хоть и ну кстати да, да то есть уже даже а, определенные пациент мы тестируем а, наиболее вероятно что газ все-таки скорректируется пониже возможно это будет не сегодня, но тем не менее коррекцию я жду то есть примерно к середине диапазона и уже отсюда можно будет набрать но вы должны понимать что могут сходить ниже да, то есть и в уме держите четыре половиной доллара поэтому чтобы было понятно я и буду смотреть покупки но буду делать это аккуратно вот не на всех счетах от 4550 и также интересно 4 500 ровно а, что касается целей а, пока 4 900 даже запасом возьму 4 на 850 То есть буду смотреть сейчас скажу куда ну вот примерно вот сюда 4 830 вот сюда я буду смотреть как основная цель как итог, смотрим на покупки 4,550, честно скажу, на текущий момент газа, что удивительно, давно я такого не говорил, смотрится достаточно интересно, вот по сравнению с нефтью, с нефтью. поэтому будем посмотреть в эту сторону. Говорить о том, что сейчас мы выйдем из диапазона и обновим ближайшие и максимумы, такое вряд ли, то есть я такой на текущий момент на графике не вижу. Что касается валют, они сейчас двигаются равно, разнонаправленно. Постараюсь также сегодня скриншоты выслать. Если не получится, то уже пришлю завтра. Вот. Что касается новостей, обратите внимание на так на что стоит обратить внимание во-первых, достаточно плотная с точки зрения новостей недели, вот в первую очередь обращаем на новости по еврозоне, есть мы торгуем валюты и на Америку, вот Америку у нас влияет на все, вот примерно как-то так. А, что касается брокеров, многие спрашивают, а сразу скажу, что то на текущий момент Ниндзя трейдер подтвердил, что блокировать счета российских и украинских трейдеров не планируют. То есть, была информация, проходила информация, что на открытие новых счетов поставят блок, но такое не подтвердилось, точнее, они опровергли этот слух. Также денежные средства выводятся, то есть сегодня начали поступать именно с Ниндзя трейдера. Вот, занимает это примерно три рабочих дня. Что касается интерактив брокера, то мои студенты коллеги говорят, что занимает порядка одного дня независимо от суммы, даже если сумма больше 200 тысяч долларов или бы евро. Вот, а на текущий момент я бы рекомендовал как минимум половину суммы снять так будет безопаснее, независимо в какой стране вы находитесь. И также я порекомендую обратить свое внимание на криптовалюты. То есть биржи Binance и Bybit наиболее а, на текущий момент безопасны для торговли именно всех трейдеров, без исключения я. Вот, это что касается рынка. Всем рекомендую, всем вот так даже сделаю. Всем а, рекомендую максимально... А, как лучше сказать? Максимально здорового психического здоровья, масло-масляное. Я более чем уверен, что в ближайшее время очень на это рассчитываю. Все разрешится, не знаю к чему. В любом случае история всех рассудит. Я же за то, чтобы мы как граждане наших стран, как лучше сказать, наверное, элементарно позаботились о себе, не потеряли, а лучше выиграли от всей этой ситуации. Да, да, нехороший, ни разу нехороший, но тем не менее. Каждый из нас, он отвечает за себя, за свою семью, за своих родных, близких, хотя опять же, да, то есть это их жизнь, но тем не менее. Если вы можете что-то делать, делайте. Если вы не можете ничего сделать, то на этом все. Всем спасибо и я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами увидимся уже полноценно во вторник на полноценном обзоре рынка, мир станет чуточку добрее. Всем успехов и пока!